Тиски тип 3412, станочные, трехповоротные, являются высокоточной оснасткой и применяются при механической обработке на станках обычных ЧПУ и прочих. Сменные губки стальные, отшлифованы и закалены для обеспечения большого срока службы. Сами тиски изготовлены из высококачественного чугуна, что гарантирует их высокую точность и долговечность. Поворотное основание обеспечивает поворот тисков вокруг вертикальной оси на 360 градусов. Контролировать угол поворота можно по лимбу с делениями в 1 градус. Ослабив стопорящий винт, корпус тисков можно поднимать от 0 до 90 градусов. Точная настройка нужного угла производится гайкой. Положение фиксируется винтами. Угол подъема контролируется по шкале с ценой деления в 2 градуса. Поперечные салазки позволяют наклонять тиски влево и вправо. Нужное положение фиксируется. Угол поперечного наклона контролируется по своей шкале с ценой деления в 1 градус. Движение губок возможно от максимального раскрытия до полного смыкания, что позволяет закрепить любую обрабатываемую деталь из диапазона размеров. Благодаря возможности поворота вокруг оси и наклона корпуса в двух плоскостях, эти тиски могут получать любой угол в пространстве относительно инструмента и станка.